Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. В этом ролике я хочу показать вам работу очередного нового газогенератора S400 ACS, который только что был собран и на днях будет передан своему заказчику в рамках проходящей акции по предоставлению скидок в 50%. Акция завершается 1 мая. Поздравляю всех, кто за этот период успел приобрести оборудование со скидкой в 50%. И сейчас предлагаю перейти к обзору вот этого нового газогенератора S400. А тестировать я работу газогенератора буду вот на этих трех горелках. Как вы можете увидеть, это три различные горелки. Горелка, произведенная в городе Ставрополь, я недавно освещал ее устройство. Горелка Дон 206 Ювелир и горелка Дон 132 П. Итак, предлагаю начать вот с этой горелочки, она выглядит самой маленькой, вот, так сказать, с нее и начнем. Но в отношении этой горелки можно сказать смело, что горелка хоть и маленькая, но, так сказать, весьма удаленькая. Как вы можете увидеть, интенсивность расхода газа через эту горелку достаточно э, большая. Ну что же, а теперь предлагаю протестировать горелочку Дон 206 Ювелир. Эта горелка, в комплекте этой горелки существует достаточно много сменных сопел. Они предназначены для пайки металлов, но я буду тестировать все горелки с соплами, предназначенными для исключительно для плавки металлов. Итак, подключим горелочку. этой горелки после прошлых тестов осталось, э, остались частицы электролита они прорываются сквозь пламя поэтому дают такое окрашивание пламени в оранжевый цвет Тоже достаточно серьезная горелочка. Вы могли видеть, как, с какой сильнейшей интенсивностью, большой интенсивностью расходуется газ через эту горелку. Соответственно, с ее помощью можно расплавлять большие массы цветных металлов. Так, ну а теперь у нас осталась на очереди горелочка Дон 132П. Это мини-резак, но в паре с любым электролизным оборудованием такую горелку можно использовать для плавки цветных металлов. Итак, запустим горелку 132П. Да, серьезные горелочки. Итак, друзья, вы видели, как работает газогенератор S400 ACS. А на этом я буду завершать свое видео. Благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Всем пока.